Туралья Комбия. Бумажный дом или Money Heist. Очень яркая, с безумной остротой и темпераментом современная испанская теленовелла. У бумажного дома Миллионы поклонников по всему миру, есть и немалая армия критиков, осуждающая создателей сериала и его владельцев в излишней затянутости и нелогичности сюжетных линий. Но одно можно утверждать точно – сериал никого не оставил равнодушным. Так что же осталось за кадром? На какие жертвы шли создатели сериала и какие трудности им пришлось преодолеть, прежде чем вы увидели это творение? как на съемках было безвозвратно утрачено 3 миллиона евро. Итак, группа грабителей, собранная преступным гением по прозвищу «Профессор», решила ограбить Королевский монетный двор и обогатиться на более чем 2 миллиарда евро. Заметьте, не украсть, обогатиться. Ведь они не берут деньги, а печатают их. Чем это воровство отличается, к примеру, от воровства ФРС и Всемирного банка, принтующих свои триллионы? официально становятся законными средствами... 11 дней, 8 грабителей и 67 заложников, закрывшись здания, будут печатать деньги, ссориться, влюбляться, выяснять отношения, рисковать жизнью. Нет смысла пересказывать весь сюжет, дабы не разрушать интригу, и не портить вам удовольствие от просмотра. Съемки сериала, кстати, проходили в здании Высшего Совета по научным исследованиям Испании. Королевский монетный двор отказал создателям, ссылаясь на режим секретности объекта, что вполне объяснимо. Как родились имена основных персонажей? Однажды майку с названием «Столица Японии» надел Алекс Пина, Режиссер картины. Увидев ее, Хесус Колменар, генеральный продюсер, решил, что это как раз то, что нужно. У большинства зрителей упоминание какого-то из имен городов обязательно вызовет волну ассоциаций, воспоминаний. Вот вам и фишка для подкупа потенциальной аудитории по всему миру. Остальное оформилось как само собой вытекающее. Роковая красотка, а Матильда из Леона, Токио. Пытающийся повзрослеть до уровня настоящего мужчины, Рио. Уличный пацан с золотым сердцем, Денвер. Русский кремень, Москва. С виду стальная и такая хрупкая внутри, Найроби. Прямолинейные рубаки, скандинавы, Хельсинки и Осло. И, конечно, притягательный эстет от морозок – Берлин. Но вернемся, собственно, к деньгам. В одной из сцен, спарящего в небе дирижабля, было сброшено и безвозвратно утрачено в самом центре Мадрида около трех миллионов евро. Конечно, фейковых. Эпизоды на морском судне в Атлантике по фильму на самом деле проходили у побережья Таиланда. Согласно сценария, было прохладно, и в кадре на лице актеров не должно было появиться ни капли пота, в то время как температура окружающей среды была плюс 40 градусов по Цельсию, и актеры буквально падали в обморок от высокой влажности и невыносимой жары. Гоготание Денвера было утверждено в сценарии еще до того, как Хайме Лоренте сыграл эту роль. И каждый актер из тех, кто прослушивался, интерпретировал это по-своему. Но лучше всех удалось это Хайме. В одной из серий хранилище наполняется водой. На самом деле камера хранилища опускается под воду. И единственной площадкой, где подобную сцену было возможно организовать, была Pinewood Studio в Великобритании. Многие из фейковых золотых слитков под воздействием давления воды были деформированы и испорчены. Ретушировать их внешний вид пришлось большой группе видеоредакторов с помощью монтажа. Сцена на пляже между Токио и профессором происходило в последний день перед самым вылетом съемочной группы домой в Испанию из Таиланда. В условиях высокой влажности и непомерной жары актерам никак не удавалось сыграть эту сцену. И казалось, что все придется переснимать. В другом месте, в другое время. И, соответственно, выпуск очередного цикла сериала мог оказаться под угрозой. Но вместе с последними лучами заходящего солнца, Удалось отснять самый удачный последний дубль. И вся команда испытала огромное облегчение и спокойно вернулась домой. Белла Чао, Красный Комбинезон и Маска Сальвадора Дали – об этом в следующий раз. А пока все. Жду ваши искренние лайки и такие разные комментарии. Подписывайтесь на канал. Это интересное кино.